Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Hyundai, код товара к 70 Эксперт. Набор состоит из 70 предметов и набор является профессиональным. Так, по упаковке... Оставляется он такой в такой картонной упаковке, как вы видите, качественная полиграфия. И что указывает производитель на упаковке 70 предметов это комплектация. 1.2, 1.4, 2 рабочих квадрата в комплекте. CRV, хромбанадевая сталь. Трещотки на 72 зуба. Профиль суперлог в наборе идет. Дальше я расскажу. И Long Life это переведем долгая жизнь инструмента, то есть инструмент высокого качества. С обратной стороны у нас комплектация набора в картинках идет. Сбоку покажу вам еще это, где он изготавливается. Так, вот здесь указано Тайвань. По заказу компании Hyundai изготавливается на острове Тайвань. В наборе две-три щетки. От квадрат 1,2 и квадрат 1,4. Трещотки идут на 72 зуба. То есть они не силовые, но ими гораздо удобнее работать в тесных пространствах. С ограниченным, допустим, где нужно подкрутить. Если были бы на 24 и на 36, конечно, они более силовые, но ими гораздо менее удобнее работать в тесном пространстве. Длина трещотки квадрат 1,4 составляет 26 см. Рукоятка... Комбинированная резина, черный цвет и синие вставки, это пластик. Также Hyundai, надпись на рукоятке на металле. Трещотка разборная, ее можно смазать или, обслуж... смазать или заменить какие-то части внутри. Имеет реверс и быстрый сброс головки. Трещотка под квадрат 1,4, также на 72 зуба, имеет реверс, комбинированную рукоятку, длина трещотки на под квадрат 1.4 составляет 15 сантиметров. Далее, отверточная рукоятка. Длина рукоятки 15 с половиной сантиметров. Имеет также комбинированную ручку. В наборах Hyundai в данном случае, в этом наборе нету присоединенного квадрата сверху. То есть, обычно в наборах идет вот такая отверточная рукоятка и сверху идет присоединенный квадрат под квадрат 1.4. То есть, можно было подсоединять трещотку. Здесь просто отверточная рукоятка. Ее можно применять или с битами, которые идут в верхней крышке. Вот здесь торкс биты, есть крестовые, есть шестигранные. Нету бит шлицевых под квадрат 1.4. Подсоединяйте нужную магбиту. Также эту рукоятку можно использовать с головками под квадрат 1.4. Хотелось бы отметить, у этой рукоятки, вот, которая идет в наборах Hyundai, в частности в этом наборе, очень удобная, вот она, очень хорошо лежит в руке. Обычно идут они пластиковые полностью и идут в форме квадрата. Здесь она округленная и вот такая любистая поверхность, что очень удобно. Так, Далее по комплектации. Две свечные головки 16 и 21 мм, имеют резиновые вставки внутри чтобы свеча не выпадала при откручивании. Удлинители под квадрат 1,2. Два удлинителя 250 мм и 75 маленький. Также видите надпись Hyundai на металле идет. Два удлинителя под квадрат 1,4. Маленький 75 мм и удлинитель на 150 мм. Это удлинитель гибкий для труднодоступных мест. Два кардана 1.4 и под квадрат 1.2. Карданы идут в наборах Hyundai разборные, то есть скреплены не металлическими вставками, а здесь винты применяются. Набор бит под квадрат 1.2. Данный набор бит применяется с переходником. Здесь биты под квадрат 1.2 а также есть шлицевые. Биты под квадрат 1.4, вот, которые впрессованы в головку, здесь лицевых бит нет. Берете нужную биту, вставляете в переходник и можете использовать с трещоткой. Так как здесь нету воротка, здесь только используется с трещоткой. Все биты подписаны согласно своих размеров. То есть находятся в ячейке и размер биты. Также, биты под квадрат 1.4, верхние крышки также подписаны, согласно размеру. Так, головки. В наборе применяется профиль э, шестигранный, это называется усовершенствованный профиль SuperLock. Вот. Данный профиль, как у вас, производитель, он крепче обычного шестигранного на 60%. Также этим профилем удобно работать э, со слизанными гайками. Болтами, гайками слизанными. На головах здесь в наборе 20 штук. Самая маленькая 6 мм, супер лоб профиль. И самая большая головка 27 мм. 32 головки здесь нет. Самая большая 27 мм. Видите надпись Hyundai, CRV и 27 мм. Вес головки 27 мм составляет 155 грамм. Так, в верхней крышке есть набор ключей, ну их здесь немного, 9 штук идет. Самый маленький размер, вот 6 миллиметров, и самый большой ключ, это на 17. Ключи очень э, хорошо изготовлены, то есть нет ни следов литья, ничего. То есть очень идеально отполированы, и видите, есть такая ребристая, не ребристая, рисунок есть на них. То есть очень хорошо лежит в руке и не соскальзывает если. Также надпись Hyundai, 17 мм это ключ и хром материал закаления. Так, что еще показываем в своих обзорах именно как выглядит единица, допустим инструмента из набора, нет ли на следов литья, неровностей там каких-то сколов. Здесь инструмент очень хорошо отлит. И отполирован. Имеет защитное покрытие сверху серебристое. Видите, напыление такое. В принципе, придраться не к чему. То есть, очень все хорошо подогнано. Все хорошо отлито. В дешевых наборах на это встречается и очень часто. но Здесь, видите, набор профессиональный и высокого качества. По кейсу. Кейс пластиковый бирюзового цвета, состоит из двух частей, скреплен пластиковой зависой. Такая широкая зависа идет через весь, почти по всей крышке. Так, замки запирания пластиковые, но пластик жесткий, и он внутри имеет металлические вставки. Рукоятка для переноски складная, прорезиненная, имеет резиновую накладку. Так, теперь... Э, как, инструмент себя, э, как инструмент закрепляется в верхней крышкой, чтобы не было такого, что вы закрываете набор и все высыпается у вас, но ну, это очень раздражает. Поэтому также это показываем в видео, что вот, хорошо защелкивается на своих местах и исключает выпадание. Единственное, с ключами доворачивайте их до конца. Вставляйте в, в свою ячейку и до конца доворачивайте, чтобы щелчок произошел. И тогда он хорошо... Закрепляется внутри. Закрываем. Видите, что инструмент не выпадает. По габаритам кейса. Весь набора составляет 4,6 кг. На верхней крышке есть логотип компании Hyundai белого цвета. Пластик средней жесткости. То есть он не мягкий и не жесткий. пальца можно он продавливается пальцем, но возвращается назад пластик. Запирание на пластиковые замки, я уже показывал, очень плавно закрывается. И легко также открыть набор. Имеет отверстие под замок. Можно если замок. Рукоятка складная. По габаритам кейса. Ширина кейса 37 см, длина 27,5 см и высота 8 см. Вес набора 4,6 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайк, кому понравилось видео. Кому это видео помогло с выбором инструмента, также ставьте лайк или комментарий, у кого есть опыт использования данного инструмента. До свидания.